Всем подписчикам большой привет. Наступила пора вспышки осенне-зимних респираторных заболеваний, ОРЗ. Это обычное время, когда нужно предостерегаться. Люди применяют маски для этих целей при посещении мест скопления людей. Это кинотеатры, магазины и другие вещи со скоплением людей. Я очень давно вычитал простой способ. Один старый профессор, как предохранялся от того, чтобы не заболеть в этот момент. Способ очень простой. Он применял хозяйственное мыло, обычное хозяйственное мыло, которое сейчас еще доступно, 72%. И перед каждым выходом на улицу он просто смазывал носовые проходы этим самым раствором мыла, то есть э, водой немножко намачивает его и смазывает, э, палец засу, засунув в носовой проход, смазывает носовой проход. Получается э, вот такой вот тампон, предохраняющий э, вход в носоглотку. Образуется щелочной раствор, который связывает все эти частицы с пылью и с бактериями и вирусами. И они фиксируются на носоглотке, не проникая дальше во После того, как вы пришли домой, обязательно вымыйте руки с этим же самым хозяйственным мылом и лицо обязательно. И таким образом... Вы сможете без заболеваний преодолеть этот сезон вспышки остро-респираторно-вирусных заболеваний. Простейший способ. Это лучше даже, чем мазь оксалиновая и любые другие мази. Подписывайтесь на канал. Спасибо всем за внимание.